Всем привет дорогие друзья, с вами был Кчен, и сегодня будем продолжать решать головоломки в игре под названием Human Fall Flat. Под прошлой серией вы набрали больше 170 лайков, за что я очень благодарен вам. Давайте под этим видео наберем 200 лайков и тогда я пойму нравится ли вам э, прохождение этой игры и в принципе то что я напрягаю свой интеллект, напрягаю свои IQ, потому что это все таки не, не одна из самых простых игр. Немножко она все таки нагружает на мост. Надо решать все эти головоломки. Они все таки каждому уровню все сложнее и сложнее становятся. И очень сложно становится их решать. Желаю всем приятнейшего просмотра. И мы будем начинать. В прошлой серии, получается, мы остановились на вот этом моменте. Нам, получается, надо будет сейчас перебраться на мост. Вот этот на мост. Взять вот эту коробку. Каким-то образом допрыгнуть до туда. А то вот эти вот сосульки. А то вот эти вот сопли висящие. Стоп даже нет. Это... Как можно так вообще... Ходить. нет! Я цеплялся все заспился. Давай, давай! Руки поднимаем, подтягивайся. Ты умеешь, я знаю, молодец! Ты подтягивался раньше. Так, вот теперь самое сложное. Он еле-еле допрыгнул аж до сюда, а как он с коробкой-то запрыгнет? Мне вот это вот интересно. Поднимай коробку и прыгай или чё <сёк> ха Вот и все. Вот я об этом и говорил, что это не так и легко. Я понял. Типа нам надо рычагом вот эту фиг, платформу передвинуть аж отсюда, а потом как-то отсюда взять и нормально дойти. Во, все, я понял. Я понял, окей, возвращаемся обратно. Руки вверх, прыгаем. Все, давай. Подтягивайся. А, ну тогда да, ну тогда все правильно. Тому <coughs> потому что так неправильно. Блин, давай допрыгнем, нормально всё будет. Давай, хоба, и все. Что-то сложно вообще. Качайся, надо заодно качаться будешь. Так, не падаем. Вот сюда. Давай. А, а там же нельзя, наверное. Блин. А можно, типа, рычагом немножко сюда? А ну-ка, Нет, нельзя. Типа, это максимум, все. Дальше нельзя. Ну окей, давай. Ну блин, ну по-моему это тоже какая-то подстава сейчас будет. типа там. Ну чуть-чуть ближе, на пару буквально сантиметров. Но это все равно ничего не значит. Я все равно упаду, смотри. А может быть можно как-то его сюда поставить и вот сюда доставить или что? Типа, ну главное, чтобы коробка не упала. Где-то, в принципе, какая разница. А, все, я просрал. Да падай всё, Ты уже все, ты уже мешок пельменями. Ну, в принципе, мне это не... Нет, она сейчас упадет! Она сейчас упадет, эта коробка! Она перевешивает! Она перевешивает вообще пуповную! Давай, быстрее! Да ты можешь дернуть рычаг, ты дебилка, ну... Фельмень ты, ну... Жирный. Давай, вс ⁇ Вс ⁇ нормально! Попробуй мне только один миллиметр тут, буквально. Нет! Нет! Нет! Что ты натворил, ты дурень! Ты что, испортил мне вс ⁇ все же было замечательно просто. Да попробуй ко мне коробку уронить, и че? Все. В чем проблема? Бери коробку и сюда на кнопку ставь. Все, давай. Вот так-то. Симулятор грузчика не играл, что ли, нет? Ну какой-то странный. Все, проход открытый, пошел. чем мы так долго должны на одном уровне застревать? Я не хочу. Я вообще на Изи должен проходить эти уровни. Я прошлой серии научился играть, ты чё? Подтягивайся, пельмень. Ты должен был уже накачаться за серию, ты чё? Сколько мы с тобой мучились, ты чё? Или сколько, надо еще 100 серий пройти, 100 серий снять, чтобы ты накачался, или чё? Ну не подтягивается, у него руки пульсируют, и всё. Бляха, инвалид ты хренов. Подтягивайся, ну ты же нормально все подтягивался раньше. Ч ⁇ испортился, что ли? Все, устал. Выносливости вообще никакой нет у тебя. Там да ну как пец. Блин, хили. хилок какой-то хилак. Давай, ну подтягивайся, все. А, -а, -а что делать? Надо вот эту фигню открыть или что? Или там еще с краном что-то... А, типа на кран прыгнуть? Ч ⁇ короче, он же не умеет ничего делать. Как он до крана допрыгнет? Ни хрена себе. Мы это просто ворот открыть. Открывай, пляха. Снимай эту фигню. Снимай. Кто заперся? Ах ты, черт! Это было все-таки неправильно немножко решение. Ай, дурень, ну зачем ты открыл ее? Ну. Вс, его зажало, все, его убило, короче. Заживало, убило и все, раскрамцало, короче. Давай, загрузка контрольной точки. Ну ты дурень, мы столько тратили сил и потом ты взял все и споганил. Ну я так и знал, какая-то постава тут будет. Чё, ведь ч-то тут не чисто уже было. Ну типа что-то тут не так. А если кран какой-то стоит, значит тут надо по-другому все делать. Нет! Ты ч? Ты ч падаешь? Ты ч? Не подводи меня. А то я возьму и не буду проходить, и вс. Вот так вот возьму и не буду. И вот на седьмой минуте я закончу вс прохождение. И вс. Вот, ну, он выну, мне вынуждает так сделать. Ну, потому что он падает вечно. Ну, серьезно. это игра почти как Гэринг Овер Сложная. Почти разницы никакой нет. Ну, там, по-моему, еще, конечно, сложнее, но... Ну, там, ну, ну, ладно. Тут хотя бы с контрольной точки есть. Это еще легче чуть-чуть, как-никак. Так, нам сюда, да? Тяни поезд. Все, потянули. А, нет, тут это же... Труба мешает. Да нафиг, выброси ее. Вот так-то. Во, красиво. Во, разломал мне. Красавчик, вагон. Вагон даже и то лучше, чем ты, блин. Он хотя бы что-то мне помогает. А ты вообще хренью занимаешься. Так, а нам сюда? Эээ, -э, и чё? Это какая-то подстава, нет, я не пойду туда. Давай залазь. О, стекло разбил, молодец. А да давай залази, что ты жирный? Жирный залазь, я сказал. Жирный пельмень, пошли, давай, давай. Э, э, не не не не мне туда надо о, вообще красиво на коленках просто запрыгнул он коленками прыгает, это еще лучше ему же ноги стопа ампутировали, а вот коленки остались нормальные там он бы, в принципе, и на жопе попрыгал, ну, в принципе какая разница, так, это что? а, это ворота типа, открывают Но нам опять какую-то... а, да, нам коробку нужно вот эту ничего себе Андреж, это нереально почти нет? Тебя это не смущает? И захоронения, по-моему, не было. Серьезно? А что делать? Как мне, мне просто прыгнуть надо или что? Сюда допрыгнуть? Ну окей, давай. Ха! Неправильно. Ну ладно, не допрыгнул. Надо ему еще прокачать твои прыжки в длину и будет, ей Так, давай. Э, что такое, шар? Ты что? Че, зачем мне шар? Мне зачем? Серьезно. Нет, отвинься, зачем? Ты мне не нужен. А, нет, типа, я буду одну ру рукой коробкой держать один шар, это невозможно, по-моему. Нет, ты что-то вообще... Невозможные мне задания какие-то делаешь, да это нереально, по-моему, пройти. Открой свой... Ст стекло открой, я ломал стекло, вообще-то. Давай, давай, тащи, тащи. Ты грузчиком работать будешь теперь, Все. Да ну ты чё, ты мне вход сейчас заломаешь, ты чё? Давай, давай. Во, одной рукой, даже не хватайся, лучше не надо. Все, полетели, полетели, давай, давай. Мы сможем. Нет? Мы не сможем? Да ну ты чё, у него, у него вообще руки выгнулись в другую сторону. что происходит? Бляха. По-моему, это плохая идея была. Нет, я сейчас поганил. Нет, что я наделал вообще? Бляха, то ты дурень. Ну ты дурень. Ты все испуганил себе. Какой же поганец такой? Я все испуганил себе, красавчик. Ну и че теперь делать-то? Ты шар. Все, он сломал игру, короче. Я теперь ее не пройду, наверное. С вагона как-то залазить? Да ну что, да, а как я буду посылку свою доставлять? В смысле? А как? Это нельзя теперь! Ты сломал себе все. Молодец. Можно просто похлопать теперь. Я ничего нельзя сделать уже. Что? Что? Ты... Ты, свою единственную надежду сломал. Ты в курсе? Блин, мост тоже какой-то странный. я не хочу на него вообще. Он опять, наверное, все перевернет мне коробку. Всё. Я даже не буду. Не, ну я могу попробовать, конечно. Не факт, что получится что-то нормальное. Давайте попробуем, в принципе. Почему бы и нет? Ну, вот так вот получается опять. Как всегда. Дебил. Ах, как что-то мне надоело. Ну. Мне придется опять... Опять что-то делать. Что-то придумывать. Потому что... А что делать? Что делать? Фигню это переделать. Стоп. А может быть, так и надо было сделать. Типа, надо гирю было вниз опустить. Да? Вот это ничего, не, не все потеряно, может быть? Или потеряно. Или ты а он сломал ее нахрен. Он сломал ее. Ты дурень, высунь ее, высунь. Нет, все-таки ты все испортил. Зачем ты ее вниз заживал-то? Ну как так-то? Ну? Я же не допрыгну с коробкой туда и потом сюда еще. Во-первых, я в два раза упаду и коробка упадет тоже. Ну вот еще это. Не! <клес> Почему? Если не выйдет, то мы будем следующий... следующий уровень проходить, потому что ну это вообще дичь какая-то. Ну. ну что вы понимаете, что это? Ну что это такое вообще? мангли сраны. Это пошел ты в жопу, я не буду. Все, давайте следующий уровень. Там вроде бы можно другого выбрать, если я не путаю. Да-да-да, можно, кстати, изменения. Голова, давайте голову поменяем. Во, летчик будешь, красавчик. Летчик. Нормально, применяем вообще будешь летчиком. Так, а ну-ка, у нас тут есть? Шериф летчик? Ну, интересно. Вы видели где-то шерифа летчика? Ну вот, теперь он перед вами стоит. Так, брюки. Вот такие. К... Маднянские брюки, да. Прямо вылитый летчик Вообще офигенно. Все, вот так-то. Вот это красава. Вот это я понимаю, вот это лучше, чем какой-то пельмени был до этого. Вот это летчик пельмень будет, офигенно. Летчик пельмень Вот так вот. Все, давайте выбор уровня следующий. Ну это мы проходили, замок. Давайте замок, почему бы и нет? Но, возможно, он еще сложнее будет, так я не знаю, посмотрим, посмотрим. Мы в тюрьме. Так, вставай. Походу шерифа по посадили за то, что он взятки брал. Ну да я тебе говорил, взятки не надо было брать. Ну, Миха, ну что ты наделал? Взятки взял, тебя посадили в тюрьму. Теперь выбирайся отсюда с булыжником а тебя сил нету ты уже отъелся на взятки свои не вообще блин ну хотя бы камнем хотя бы ну, а бы камня не было как ты в руками бы взламал? взломал интересно посмотреть на это ну ладно хотя бы так хотя бы так давай открывать двери и уходим уходим отсюда главное чтобы охранником не было не они... ты у тебя же пистолет есть ты же все-таки шериф ты у тебя должен в есть ты можешь пацана пацанам вот так вот позвонить пацаны алло меня посадили какие-то дебилы давайте приезжайте помогайте мне почему ты не можешь так сделать ну ты ж мог мог бы это сделать хотя пацаны не приехали наверное потому что они не нашли свой замок какой-то непонятный так, ну ладно, в принципе, будем выбираться сами, не будем надеяться ни на своих коллег, а то они вообще бросили меня, короче. А мой-то и они посадили, мой, завидуют, типа, что я взятку взял такой крутой, меня решили посадить. Ну, возможно, в принципе. Возможно, в принципе, и это, и, мы, возможно, меня генерал посадил, типа, что я с ним не поделился взяткой. Ну, но... генерал, значит, сволочь вообще такой, плохой. Не, не, не, палка не падай, палка нет, я сказал, палка я тебе не разрешаю падать. Ты мне должна помогать вообще-то. Палка, ну что ты вытворяешь, ну. Так, я не понял, палка, давай ты будешь со мной состру... сотрудничать. Ты... я тебя помогаю, да ты остаешься так вот лежать, отдыхать. Блин, что-то палка не хочет особо мне это помогать, ну ладно. Нет, палка, ты чё? Так, поднял? И вот так вот сделал. Красавчик, все, Сейчас мы залезем, все будет хорошо. Сейчас мы залезем, я вам отвечаю. Сейчас залезем, и все будет хорошо. Да ну ты, ты что делаешь? Ну ты что, не умеешь за по лестницам лазить? Не научили, что ли? Вообще-то 20 лет проработал в полиции, тебя не научили, как лазить по палочкам. Ну ты вообще какой-то странный, реально. По палочкам уже лазить не может. Ну вообще, что ли... С ума сошел. Ну, ладно, в принципе, так. Что, нам надо разрушить э, Станин? Ну, правильно, меня тут вообще-то посадили какие-то. Э, Какой-то царь посадил, бляха. Шерифа, ни за что. Я вам сейчас разломаю, нахрен ваш дамок. Настроили всякие говнярики. Настроили, бляха, да? Ну, смотрите, сейчас надо будет еще стрелу там раскар... раскаленные кинуть, чтобы она все сгорела нахрен. Давай. Че, все? Отправляем? Давай, крути вот эту хрень и отправляю ее. В гости. А меня аж тоже надо, меня тоже надо. Не забывайте, меня тоже надо отправлять. Да ну бляха. Вот так. Опа! Красиво. Давай, давай, назад. Назад, возвращайся. Запрыгни, сказал. Руки вверх. Прыгаем и подтягиваемся. Садись на ложку. Все, на ложку отправляйте мне. Отправляйте меня в космос. Да ну в смысле отправьте меня, пожалуйста. А как действительно себя отправить, если он не может? Могу, конечно, систему обмануть и, и, и попрыгать, и, в принципе, вместе с катапультой полететь. Да ну в смысле, ну вы чё? Ну чё, горайте, убери камень свой. Все, давай, колесо, поехали. Давай, давай, давай. Хотя, это не факт, что это хорошая идея была. Ну, мне, в принципе, насрать. Ну, у меня вариантов нет, оно не отправляет меня. Катапульта, говно. Все, вот так-то. Вот так-то лучше. Там угорает. Куда без меня ты уехала? Ты чё? Меня катапульта бросила. В смысле, стой, куда ты уехала без меня? Не-не-не, без папочки уехали, бляха. А там, кстати, водопад есть. Но мне ничего не поможет, но на самом деле, он... Да в смысле? Да он без меня уехал. Ты чё? Нет, катапульта, ты чё творишь? Она падает без меня и улетает куда-то. Да что ты веселишься? Сейчас полетишь, тогда будешь веселиться. Вот! Вот он! Вот он, победный! А, нет. Проигравший. там да ну ты чё, угораешь что ли? Ты всегда долетал у меня. Почему ты сейчас не долетел? Серьезно, мы будем проходить два года. А мой ты 20 лет, я не знаю. Да невозможно. Ну смотри, что он творит. Он тупой. У него IQ меньше 20 даже вообще. Он даже ходить не умеет нормально. Ничего не умеет. Тупой пельмень, бляха. Все, вот так вот давай. Большой берем, большой. Берем большой, давай. И ложим. Берем большой и ложим. Все будет офигенно, давай. Все, давай, запускаем. Да ты дебил! Да пошел нафиг, он не работает. Я себя запущу сейчас, и все будет хорошо. Я же должен быть все-таки больше весит, чем этот камень, правильно? Я должен долететь, по сути, хорошо. Что, не долетает, а я не долечу. Почему это еще? Это с какой еще перепуга я не долечу, блин? Я долечу. Я вообще летчик. Почему я не могу лететь нормально? Я летчик, я умею. Все, давай. Иху, летим, е! -e. <со r> Руки назад вот так вот летим красиво. <со r> нормально. А то выпрямился, а то ходит горбатый вот так вот. <со r> вообще ходить не умеет. Давай, давай, открывай, ворота мне. Мне что-то мешает, да? Ясно. Ясненько. Что это, повозка чата? А мне тогда типа с этой повозки надо куда-то залезть. Либо туда, либо туда. Не, я сюда выберу. У меня хотя бы там есть что-то, может быть. Там даже что-то было. Так, давай ее. Да не ты, ну пилка, ну бери за ручки и понесли. Чё, в чем проблема? Кони возят, а ты не можешь, да? Чем-то хуже коне, я не понял. Вот так-то. Опа, запрыгиваем. Я сказал, запрыгиваем. Опа, берем и прыгаем сюда. Так, ну вроде все правильно. Вроде бы все правильно. Ладно, идем, идем. Так, дом чей-то. Интересно, чей тут дом прямо возле водопада. Интересненько, интересненько. Ну, в принципе, постучимся. Открывайте, давайте. Царь, открывай. Я сейчас тебе морду буду бить. Потому что ты меня задолбал, посадил какую-то клетку, еле выбрался сюда, залетел. Два года летел сюда. наверное, король же сдох, пока я летел сюда. А, типа это двор. Ну окей. А где, а где король живет? Или царь кто тут вообще? Кто тут вообще живет, я не понял. Кто-то есть или нету никого? Так, мне надо домой, наверное. До, до, в дом зайти, да? Да, мне надо в дом. Тут сохранение, окей, хорошо, это хорошо. Сохранение я люблю? Так, э, палку давай оставь себе. Потому что может быть она нам пригодится еще. Мы не будем ее выбрасывать. Так, дверь давайте, открывайте Двери открывайте Я пойду я Сейчас буду себе печь хлеб Да ну блин, открой Я туда что-то не ел уже неделю Давай, что-то есть у вас поесть? Нет? Печка пустая Что-то у вас тут все скромненько Так хреновенько Ну ладно, в принципе а, Ну а нам что делать надо? По течению поплыть или что? Мне надо на крышу притерезть В любом случае, да? На крышу мне надо залезть с помощью палочки. Интересно. Интересное испытание вы творите уже. А как я это сделаю-то? Ну там палка хотя бы здоровая была. Просто возьми ее поставь как надо. Как в прошлый раз. Ты, ты, ты же в прошлый раз поставил, все было хорошо. Вот так вот. Ну хотя бы вот так вот. Да, вот так вот хотя бы. Я уже разгонюсь и допрыгну. Ха, нет, не разгонюсь. Допрыгнул, но нет. Допрыгнул, но крыша у вас какая-то неправильная. Блин, закрой дверь свою, закрой, она мне мешает. Так, нет, не хватаемся, просто руки вверх, руки вверх и прыгаем. Хорошо, не с первого раза, не, как, не с первого раза, редко что-то получается. Мы с сотого раза, в принципе, это сделаем, но все равно мы это сделаем, я сказал. В любом случае, не с, не с первого, не с десятого, не с двадцатого, но сотого мы это сделаем. по что-то тут неправильно, как-то невозможно разогнаться вообще. Ну, серьезно он лучше не может разогнаться да молодец подтягивайся блях он <смех> внутрь крыши взялся ну почему ну почему ты такой тупой <смех> Да ну депилка, ну что теперь не так мать не что-то еще принести не понимаю тут что-то есть не полезное вообще давай карамагу тут передвинем это она мне поможет как-то я не знаю но ну, палка еще бесполезная, бесполезное существование у нее ну, блин, серьезно. Я хотя бы с помощью нее хотя бы смогу это пройти. Давай, давай. Тачка, давай, ты сможешь. Давай, давай. Едем, едем, едем. А у нас вариантов нет никаких. Либо так, либо никак. Она хотя бы ездить умеет. Эту а палка это ни хрена не умеет. Нафиг она мне сдалась. Вот так вот. Ну, приблизительно хотя бы вот так вот вот надо было ее её... так ты что делаешь давай не не выпендривайся ты хотя бы единственный мой э, э, товарищ который сможет мне это сделать кто мне подставляет очень сильно сейчас что ты делаешь я с помощью нее хотя бы как-то смогу это сделать вот я же говорю надо было просто пригнать тачку и все будет хорошо вот тут я считаю нужно сохранение сделать или нет нет надо тут сохранение делать вот почему надо сохранение делать здесь. Вот почему. Вот почему здесь, когда я на крышу залез, надо сохранение. Нахрен тут не надо. Я в принципе сам найду путь этот. Вот тут надо сохранение делать. Потому что это инсайн просто нереально. Вот он там сейчас может опять взять и не, не запрыгнуть никуда. И что ты будешь делать? Не знаю. Давай подтягивайте пельменька. Пельменька давай подтягивайте. Оп, разогнались. Хоба, прыгаем. Хопа, допрыгнул. Нет сохранений. Это плохо. Это очень плохо. Мне это прямо вообще не нравится. Давай разогнай, разогнись, разогнись. Разогнись и разгонись. Вот так вот. Все. Сохранений нет до сих пор. На мне это вообще не нравится, ни капельки. Вот почему не нравится. Вот почему. Потому что он может любой момент взять и не допрыгнуть. Вот, вот, видите? Вот и все. Вот и все. Нет, я разгонюсь. Нет, нет, нет, нет, нет. Так не пойдет дело. Если мы не разгонимся, то мы никуда не прилетим. А если мы разгонимся, тогда будет все хорошо. Ну ладно, все, приехали. Так, наверное, мы на этом будем заканчивать серию, наверное, потому что тут очень, посмотрите, какие испытания будут. Я хрене. Возможно, мы будут это по этому канату придется идти, там, где облако вот это идет, прямо. Как экстремальный канат Будем идти, наверное, до вот этого колокола, там, подзвенить. Что-то откроется, возможно. И, короче, очень все будет, на самом деле, сложно. Вот это, что мы проходили, это все легкотня была. Потому что вот это вот настоящая будет сложная проблема. Потому что нам и отсюда придется вот оттуда идти вот как-то вниз. Ну, короче, одни проблемы, по-моему, будут. Вот это вот реально будет сложно. Но мы... Но мы будем это уже проходить в следующей серии, если вы наберете 200 лайков. Потому что я <связать>, навряд ли буду это проходить, если мы не наберем 200 лайков. Потому что это очень сложно, это, это очень долго времени у меня занимает. Я вот, наверное, уже час почти снимаю, потому что это все-таки не с первого раза получается все вот эти вот э, <связать> наши <связать> уровни проходить. Это очень сложно, очень проблематично бывает. Когда ты падаешь, почти все прошел и упал. Ну, это просто бесит, и, и, и, и даже чуть, чуть ли нервный срыв происходит. Если вам понравилось видео, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, подписывайтесь на инстаграм, вступайте в discord сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше бонусов и новые возможности. Все ссылки есть в описании под видео и в закрепленном комментарии можете глянуть, посмотреть. Увидимся в следующих сериях и всем пока-пока.